Ребята, всем доброе утро. Вчера уже поздно ночью заселились, поэтому я вам не мог показать вид из окна. Но я вам его показывал, но вы не видели. Вот смотрите, с этой стороны вот такая гора. Вверх идет, поднимается такая вот дорожечка, как мы видим. А вот здесь развивается флаг какой-то, какой-то федерации зеленый. Интересно. Да, а вот там бочки. Видите, наверху на крыше очень много бочек. Вот такая у них традиция. На, каждой, на каждом доме, на каждом вы обязательно увидите, если присмотритесь, бочки. Экономит электричество с водой какая то здесь прям проблема у них в Турции знаете какой бы мы отель не заселились напор я не скажу чтобы сильный такой как к которому мы привыкли ну и бывает горячие воды какие то перебои какие-то включатели выключатели что то они там мудрят видимо электричество дорогое а, да внизу вот такая вот строечка идет бассейн и все в грязи грязный. грязные но это не ребята не тот вид которого которого мы ждали арендует этот, этот, этот апартмент Сейчас я вам покажу самый главный вид с другого балкона. Ребята, главный вид. Посмотрите, какая потрясающая погода. Какой потрясающий вид. Просто невероятно. Посмотрите, какая красота. А вокруг никого. Все отели пустые. Народу нет. Вон там бассейн тоже в очень плачевном состоянии. Много мусора внутри. Но вид просто бомба. И все это, ребят, 25 баксов. А представляете, 25 долларов. То есть вы здесь можете жить четвером, шестером. Мы живем троем. Мест достаточно для шестерых. И вот такой вы вид будете иметь за 25 долларов. Это просто немыслимо. В Америке, если ты в Майами будешь снимать с открытым видом на океан, минимум хотя бы 200 баксов тебе нужно. Минимум. Здесь все намного проще, намного дешевле. Сейчас погода, я не скажу, что прям шикарная, но если бы было солнышко, можно было бы нам вот здесь уже завтракать. Но сегодня мы завтракать будем, по всей видимости, в ресторане в каком-то. Ребята у нас за нами, Евгений и Ирина, они за нами подъезжают. Сейчас зайдут, и мы поедем уже куда-то вместе все завтракать и начинать этот день с вот такого вот прекрасного вида из окна. Вот вид у ребят из комнаты. Можно прям выйти на... ой ой, ой шторы куда полетела. На свой балкон можно выйти и поснимать. У меня-то окошко вот это. Тоже ничего так, да, вид? Вот этот вот наряд. Платье. А у этого дома скоро перестанет летать, я надеюсь. Когда-то они сделают ремонт и будет вообще все. Все, все красиво, все шикарно. Короче, ребятишки, мы сегодня с ребятами. Что мы сегодня сделали? Мы сегодня взяли и сняли отель, у которого был у ребят. Мы вчера сходили на проверку, все поняли. А что это? Макароны? Да. Надолс. Спасибо. Благодарю. О, вау. Вот это да. Mm -hmm. так, вот да. Mm -hmm. Красота какая у вас. Вкусно? Понравилось? Да. Вот, они, вот ребята нас привели к себе в кафе, вчера мы к ним, сегодня вы к нам, наоборот точнее. Да. А хотя мы вчера и у вас тоже были. Короче, ребятки, мы вчера к Инне и Женя ходили в гости в кафе, блин, не проживал уже, говорю. Ходили в гости к ним вот в этот, ну, отель. Ребята нас пригласили, мы же не можем отказаться, правильно? Мы пошли, мы пошли, пришли, посидели, нам понравилось. Ребята приехали по туру, то есть у них пакет, они оплатили и все, и не парятся. У нас такого тура нет, но мы посмотрели на букинге цены, ребят, 33 доллара за комнату, 33 доллара. И все у тебя включено, завтрак, обед, ужин, они там целую бумажку дали, бар там какой-то, плюс суп, суп ночной какой-то, да? Бар бар до 12, то есть ABC, ты... но он, сейчас пока да, -то он красивый, по крайней мере он красивый, хотя бы он приведен знаешь? Кстати, мы еще не ходили. Вдоме есть хамам, тоже открытый бесплатный, должен. Прикиньте, и это все. Сколько я сказал? 25, да? 35. 35 баксов. 35 баксов. Но ну, мы с ребятами пришли, говорим, ну давайте мы арендуем. Что, сколько стоит? Они говорят 30 баксов. То есть без букинга 30 баксов уже, мы говорим, нормально. А вот я дал 30, ребята дали, по-моему, 50 баксов за дойх. Отдельный комнату, у них побольше комнаты, у меня поменьше. Ну, кровать у них побольше, у меня одна кровать. у две, И и это включает в себя еда, все, все, все. Зачем мы тогда раньше мы вообще не знали, зачем мы раньше арендовали за такие же деньги, ты да даже больше я арендовал в Стамбуле. Я уверен, что в Стамбуле такая история есть. Я даже больше арендовал за 100 баксов в сутки. Арендовал там, там только вот завтрак был включен. Можно было просто вот такую красоту снять. Хотя ребята скромничу, говорят, да у нас так себе, говорит номер. Мы вчера посмотрели, офигели, нифига себе так себе. Вот так, ребят, кто к чему привык. Отправили, да, отправили да, да, да. Отправили, Валька. Сейчас, Катя, они сейчас пошли за напитками. А вы что пьете? Кола, да? Кола. Да. Мы сейчас чайку возьмем, наверное. они не наливает там. И все, в принципе. Все. Будем кушать. Это у нас на обед. Мы даже успели еще сегодня на обед. А еще потом полники какие-то там с разные ужины. Сам. И ребят сегодня присылали, да, ребят сегодня присылали с утра. Завтра какой был? Я вам завтра покажу. Вообще офигеть, бомба. Как вам нравится здесь? Вот видишь. Чай. Чай, спасибо большое. Сок все-таки взял, да? Сок взял. Сок, Кофе. Сок, да? А тебе как нравится здесь? Костик, да. к ребятам сначала зашли посмотреть, как у них тут обстановка. Две такие кроватки и балкончик. Балкончик. Заходим на балкончик. А вид как как будто с какого-то следственного изолятора. Слушай, здесь короче проволока. Да, вид так себе, но. Ох ты, слушайте, это пятый этаж, представляете, ребят, это пятый этаж. Смотри, дорога, пятый этаж, прикинь? Море. О, море, у вас даже кусочек моря видно. А мой следующий, 517, 516. И сколько он у вас на двоих Кстати, 300 лет. Ты 3000 рублей. Представьте, 3000 рублей, офигеть. Завтрак, обед, ужин, все. Но пока нам все понравилось, да, Кать, еда? Да. Четко же было еда? Санузел, Еда, еда. еда не очень не четкая, ходить. очень вкусная. Санузел. Ого, смотри, какой санузел у вас. Нифига себе. 5, ага, больше, чем комнаты, Реально полкомнаты, смотри. Пойдем Там ко мне 3. теперь гость. О, смотри, у меня тоже кровать такая же. А че она тогда с меня? У меня все то же самое, только только это. Только дешевле, прикиньте. Только ты один. А, один, потому что еда. All inclusive же, да. Еда, потому что, да, браслеты-то два у нас. Браслеты. Браслет-то два у вас? Uh -huh. Что, пойдем ко мне? Посмотрим. Так. Ой, блин, слушай, чуть-чуть башку не ударился. О, это пятый этаж тоже, прикиньте. Офигеть. Пятый этаж. О, можно перелезть, если там. Надеюсь, какой вид там? Да, на стену. Там очень, там самый дорогой. О, смотри, мы друг другу в гости не сможем ходить. Нет, не сможем, не сможем, да. Смотри, СИЗО реально. Ну, СИЗО, смотри, реально, мы в СИЗО. Моторская тишина, да? Че, нормально? Блин, ребятки, я реально удивлен, я просто в шоке, понимаете? 25 баксов. Если бы мы знали, мы бы сразу его арендовали и просто бы не занимались никакой ерундой. Хотя с друзьями мы в любом случае арендовали бы большой дом. Ну так просто, например, когда я прилетал изначально, ну короче, это все опыт, просто это опыт, просто я никогда нигде не путешествовал, никогда нигде не был, поэтому я многих вещей не понимаю, многих вещей не знаю иногда и что-то делаю не так, как можно было сделать, чтобы немножко сэкономить и время, и деньги, но теперь я понимаю. Понимаешь, что в следующий раз, когда я прилечу либо в Турцию, да в любую другую страну, я буду пол первоначально, изначально, буду смотреть all-inclusive отели. Смотрим цену, сравниваем, потому что здесь реально выгодно, далось даже дело не в удобстве, ничего сложного нет, чтобы сходить там где-то покушать, а выгодно. Ну, не говоря о том, что это правда и удобно, и комфортно, и классно, и не искать, и здесь вкусно реально, не где-то в каких-то там кебабных там, подзаборных кушать. Хотя мы и там вчера кушали, ничего страшного. Но вот 25 баксов мы один раз покушать стоит. Вот тем более такой ужин или обед, что у нас там сейчас было, не знаю. 500 рублей, да, и правильно. А тут все включено, все включено. Причем там у меня, они целый список дали. Смотрите, у них какие есть опции. Смотрите, у них завтрак, пожалуйста, с 8 до 10.30. Обед с 12.30 до 14. Ужин с 18.30 до 20.30. Ночной суп еще какой-то, из 23 до 24. Закуска с 15 до 16. Кафе и сладости с 16 до 17, бару бассейна с 10 до 24, то есть бар ты вообще, и, и мы вчера зашли, видели много бухих, ребят, а, бар, то есть просто безлимитный, чай, кофе, алкоголь, виски, я не знаю, коньяк, что там хочешь тебе вообще, такие дела, ребят, удивляюсь, я удивляюсь, ну понятно, что вы пишете в комментах, что типа там, да, ничего удивительного, ну, потому что вы много где были, даже вот мои друзья, они тоже много где были, а я нифига нигде не был, и за 25 баксов, я не то чтобы там с завтраком что-то сниму, я даже себе отель отдельно не сниму, отдельный номер я в Америке себе не сниму. Минимум, но ну, я же вам рассказывал, цены. 60-70 такой подубитенький, старенький, стремненький ты отель снимешь без всяких удобств. Офигеть, смотрите. Какие люди! Надо же было где встретиться, ребят, в Турции. Не видел вора главного коррупционера российского, вот этого дедушку, уже два с половиной года. И вот мы и встретились, видите. В Турции все приезжают, все воссоединяются в Турции. И друзья, и враги, и главные враги, и коррупционеры. Блин, мне так нравится, когда я что-то говорю про Путина, и начинают... Какие-то, блин, да нездоровые люди Да ты чё? Да ничего подобного Да Путин наш президент, да он лучший Так что специально я это сейчас говорю И специально я это попрошу опубликовать И смонтировать Того человека, кто мне монтирует Чтобы вот этот хайт опять почитать Путин вор Сколько стоит один билет? 33 3. 33. 33 лир, 330 рублей Туда-сюда, правильно? О, так. смотри, обработка Это туда-сюда, то есть мы еще вернемся Мы еще вернемся так что не забывайте про нас. 33 лиры. Сейчас поедем. Я думаю, кабинка до 4 есть, правильно? Да. Итак, кабинка наша подъезжает, сейчас будет дезинфекция. И там написано: в каждой кабинке должно находиться не менее 8 человек. По-русски написано. Неправильный перевод. Не менее 8. Как там, не менее? Можно более, но не менее, главное. Так, сейчас кабинку эту включу. Она автоматом, что ли, врубается? Да. да не. А, вон там вот достает штучка такая. А-а-а. о, система, прикинь. Давай, залазь. Оп. Ого, смотри, ветрище какой, смотри. Mm -hmm. Люди летают. Mm -hmm. Нифига себе, сейчас кабинка вот эта улетит. Где нибудь там все сидят. Ну у нас, кстати, не чувствуется ветер, да? Вот это наш отель. Это он, кстати, да, смотри, везде бочки, бочки, бочки, везде одни бочки. Как я и говорил. Вообще мало народа, вон в кабинке по два человека всего. Некоторые кабинки пустые летят. Скорее, Блин, что-то уже страшно становится, слушай, да? Есть такое, да? Смотри, смотри, купается мужик, вы видите? Смотри, бах его, сейчас он, вот Офигеть, смотрите, смотрите, смотрите, все как на ладони. Вон она, Алания вся, смотри. Это Алания, да, это называется? Все, это вот это вот количество городов, количество домов большого, концентрация. В одном месте называется Алания. Бочки наверху там. Мы приехали на этом финикулере на самый верх. Я думаю, что нам нужно сразу вниз ехать. Оказывается, ребята сказали, что мы можем здесь погулять. И потом по нашему билету опять снова пройти уже в обратном направлении. Вон, кстати, цены. 17, 26, 20 30. Не знаю, там на место написано, но разберемся. 20 в одну сторону, да? Вот сюда только 20, но мы взяли раунд-трип за 33 туда и обратно сразу. Поэтому сейчас погуляем и обратно уже поедем, не покупая билет. Через какие-то пещеры Непонятные И куда тоже идем, тоже непонятно Катя нас куда-то ведет Она знает дорогу Ха. Заброшка какая-то Можно здесь, в принципе, пройти Вот замок открывается И что, мы все наупираемся? упираемся да? да? Ну да, все, видно сразу, кто подступает к тебе кто нападает а я хотел назад сразу говорю, поехали сразу вот видите ребята отель с одной стороны удобства с одной стороны проблем доставляет дискомфорт у нас полник начинается нам надо ехать не можем здесь вот мечеть пожалуйста да кладбище Интересно, сказали нам, мы спросили У прохожих, они нам сказали, что минут 15 туда идти, говорит, далеко, и вы тогда заберетесь наверх. А здесь дорожный знак, но машину мы здесь пока не видим. А, вот она, машина, пожалуйста. И вон еще машина. Интересно, что это? Все кафе или реально люди, может быть, в такой красоте живут? Может быть, и живут, вполне возможно, да? Вот, пришли на какую-то осмотровую площадку, вон там тоже кафе, смотрите, терраса такая большая. Не многие сюда ходят, хотя машин достаточное количество. Это люди, они не пользуются ферникулером, правильно? Они же без него заехали. Но это слабаки, это слабаки, это люди, которые боятся трудностей, а мы их ищем наоборот, эти трудности. Мы их создаем другим людям. Ох, смотрите. Там дорога для автомобилей, а мы решили сократить. Все же приключения с этого начинаются, с фразы, я знаю короткую дорогу, да? Вот мы сейчас эту короткую дорогу вроде бы нашли, Евгений нас ведет. Главное, шлепки не надевать в эти места. И это, ребят, все в шаговой доступности. Буквально мы пару минут шли с нашего отеля. Одну минуту даже дошли. Представляете? Просто расположение великолепное. Отель, кстати, если вам нужно, найдите его. Как он называется, же? Клеопатра Атлас отель. Вы его в Букинге легко найдете. И можете там арендовать себе номерок. Без детей только? Да, для детей условия нет. Серьезно? Да. У ничего нету. вот такие скалы, скалы, скалы, сюда бах, выглядываешь, да-да, потихонечку, а здесь вот такая вот красота, как вам? Я вспоминаю время, когда когда я был маленький, меня родители отправляли в пионерский лагерь какой-то там, Лазаревский или куда-то еще на море, и вот там примерно так же, весь день где-то гуляешь, ходишь, потом кушаешь, но там, там даже только еды не было, сколько здесь. Здесь голодный точно не останешься, Якие придумали. полники, супы ночные там, все что хочешь, да? А что, а что там на завтрак у вас было? Мы завтрак, конечно, покажем. Завтрак было нюсли, это в молоке это, заварено, типа каши. Ага. Но выбор тоже большой, да, как сегодня? Пресс? Выбор, да. Яичность, по-моему, да, на, была? На любителя, кто-то даже на завтрак что-то жареное есть. Ну а, да. В кляре там. И вот сейчас тут прямо рядом с домом, то есть понимаете, да, просто отдаешь там 300 рублей за финикулер, ну как бы аттракцион отдаешь, а дальше попадаешь ты просто гуляешь, да, попадаешь в историю, попадаешь в какой-то парк, просто ты гуляешь, один здесь людей много, ну классно, можно одному гулять, и двоем и троем можно, и четвером можно, ну короче, сколько хочешь. Наш отель, атлас называется, Клеопатра. И здесь рядом, видите, магазинчики, мопедики, не мопедики сдают. Всякие экскурсии, все по-русски написано, как будто где-то мы реально в Геленджике. Первый день, вторник, четыре, трансфер, кит, ужин. 30 баксов. Все сразу, ребята, все сразу. Вот, пожалуйста, с парашютом прыгнуть хотите. И вон там наша, вот она, вот они буквально, вот, видите, финикулера поперли кабинки. кабинке. И вот наш отель. Заходишь сюда вечером, можно здесь, да и днем можно. И там внутри Клеопатра, атлас. Все что нужно самый четкий самый четкий отель в турции это ресторан смотри отдельно что ли, здесь можно хотеть и вот тут красота какая начинается в общем сейчас у нас по времени это называется полник мы пропустили мы не успели на полник а это называется как ребята не помните кофе и сладости закуски были с 15 до 16 Следующее, это у нас идет ужин с 18.30, поэтому сейчас кофе и сладости, вот это вот, называется кофе и сладости, ну, слушайте, здраные овцы, хоть шерстикло, хоть что-то, сейчас покушаем, перекусим и дальше. А слушай, а вот так уже тебе уже подходит, вот так, оставь, да, уже, уже хорошо, да, чуть хорошо не стало. Решили с ребятами немножко погулять по Алании, вот такая на ребята, Алания, спокойная, малолюдная по сравнению с Стамбулом. Стамбул, как вы помните, там не пройти, не проехать, дорогу не перейти. Все тебя ловят, заставляют что-то купить здесь. Такого практически нет. Мало кто тебя там подзовет, быстро отстает, если ты не интересуешься. Машин не так уж и много, никаких пробок. Можно ходить и пешком, можно и тачку арендовать, и тоже будешь себя чувствовать, в принципе, неплохо. Идем в какой-то ресторанчик по навигатору. В навигаторе... Конечно, все рестораны крутые, приходишь, все очень так скромненько, но посмотрим. Ребята, смотрите, сейчас идем с а, кафе на другое кафе, свое кафе, которое у нас в отеле. И Смотрите, мы к концу уже нашего отпуска поняли, что нет смысла менять деньги, доллары, вот в таких вот, ну, забегаловках, либо даже каких-то, в каких-то да, каких модных заведениях, где они меняют, потому что у них курс, ну, 73-74, ну, максимум, может быть, 75 мы где-то находили. Просто идете со своими долларами, лайфхак вам такой. С долларами приезжаем, или бы с рублями, но просто мне кажется, с долларами все равно выгоднее. Хотя, не знаю, не факт. И идете в Мигрос магазин, большой сетевой магазин Мигрос. И там курс конкретный. Почему они? 75, да? 75, 300. 75, 300, да. 753 они нам дали за 100 долларов. Но там нужно что-то купить. Мелочку, покупать салфетки, воду за один а, вот этот местный лирбат, или как он там называется. Все. И вам меняют а, уже по нормальной теме. Еще комиссию же не берут. Ты в банке меняешь. И с тебя еще а да, беру. да. А здесь ты просто покупаешь, то есть ты не это, ты не меняешь, мне не надо менять, я хочу купить. А сдачу уж, ну, конечно, они дадут вам в местных, они не дадут вам в долларах. Даже если очень захотите, потому что нас сейчас удивил. О, доллары. О, вау, ещё и 100 долларов. Что делать? Начали щупать их, перещупали. Такая вот у них проверка, не сканером, знаете, а вот так вот нач... на ощупь. одна, вторая, третья, десятая. Посмотрели, пощупали, понюхали. Все нормальный доллар, меняем. Так, теперь мы пришли на ужин Итак, смотрим, что нам подают Естественно, фруктики Естественно, какие-то местные сладости И там сейчас мы посмотрим, что нам наложат Видим мы с вами уже картофанчик Видим рис, мясо разное угу. Интересное дело Главное, ребята, его останавливать Потому что если ему не сказать стоп вовремя эта тарелка у вас может сломаться, сломаться. Так быстро сюда делается. Ага, не успевай. Ну, да. полную да. Да. тарелку. Хлеб? А есть хлеб? Вот. Давай а, да, да, да. Чуть -чуть Ну как? По крайней мере, красиво, уже хорошо, да? да? Хорошо. Уже красиво. В общем, друзья, выселяемся мы из этого отеля, all inclusive, который. Пожили здесь. Можно ехать дальше. Сегодня у нас билет на Стамбул вечером. Поэтому мы сейчас из Алании выезжаем на автобусе на Анталию. И вечером уже будем в Стамбуле. Хотим погулять еще с ребятами по Стамбулу. Ожидаю ребят. И поедем на лифте. Спасибо. Ребят, мы сейчас находимся в... Не аэропорту, в bus station, Станция, автобусная станция в городе... Алания, правильно? Алания. Мы уже запутались с этими городами. Yes. Алания, Анталия, Стамбул. Мы сейчас гоним в... Пойдем пока потихонечку за сумками. Мы сейчас гоним в Стамбул. Мы захотели воспользоваться автобусом. Можно было и такси, но интерес в том, чтобы прям вот, вот с этими вот местными штучками познакомиться, правильно? Покататься, пообщаться, с кем-то может познакомиться, подружиться. А дали мы 100 лир. 100 лир. 100 лир на троих, три билета 100 лир. Это 1000 рублей. 300 рублей. Ехать, он сказал, 2 часа. До аэропорта он сказал, еще не доезжая, несколько остановки. Сейчас мы драйверу скажем, он нас остановит. Мы прощаемся. Давайте, ребятки, ничего увидимся. Красивые волосы у вас. Очень красивые. Вчера делали, ребята, так долго ждали, так долго ждали. Кто-то даже не дознался, уснул уже даже. Так долго. Давайте, пока-пока. Счастливо. Спасибо, ребята, что подвезли. Давайте. И вам хорошего отдыха оставшегося. Все, ребята остаются здесь. У них до 19 числа. Сегодня я не знаю даже, какое число. Несколько дней еще они отдыхают и тоже уезжают к себе в Екатеринбург. А мы пока еще билет не брали. Пока еще не знаем, когда вернемся по своим странам и городам. Но впереди у нас Стамбул не такой, кстати, теплый, естественно, но красивый прикольно, ребят, я уже давно на автобусах не катался, на таких вот междугородних я помню в России, когда я жил в Ершове, я постоянно ими пользовался, там знал все расписания, цены прикольно так вернуться в те времена, знаете в общем, ребят, вот смотрите, вот вам погода, пожалуйста сейчас градусов, наверное, уже 20, с утра было пасмурно, но показывает нам прогноз погоды, что с обеда будет прям такая жаришка хорошая, конкретная поэтому сейчас я вам показываю Аланию, через 2 часа, а у вас через 2 минуты я покажу Анталию а еще через 2 часа моих на самолете и ваших 2 минуты в видеоролике я вам покажу Стамбул. Холодный, промозглый Стамбул, но красивый и многолюдный. Красивый. Именно поэтому мы туда едем, ребята. Он в 8 раз больше, кажется, чем Алания, но красивее в 1000 раз. Офигеть, невероятный город просто. Поэтому даже несмотря на то, что там холодно, дождик, слякать, я туда все равно хочу и ребят заставляю со мной туда поехать. Ну, в общем-то, они сошлись во мнении что со мной, что нам туда нужно сгонять. самолетик наш прилетел, какой-то он не очень большой, надеюсь, что вместимся, у нас по сценарию должно быть три места рядом, поэтому сейчас посмотрим такой вот длинный рукав, что пойдемте посадку, да? да пойдем. пойдемте как в савдеповское время прилетели, а выходим через такой вот трап, как в Саратове раньше было и на автобус короче, погодка так себе в Стамбуле Встречает нас дождем, дождь фигачит сильный. Но ничего, это нам не мешает, ребят, по лужкам походить, наденем комбинезоны, купим зонтики и будем гулять. Он очень красивый город, поэтому все будет нормально. Идем сейчас забирать наш груз, у нас кое-какие были сумки. Представляете, ребят, стоимость билета стоит сколько? Сколько, помните? Полторы, Полторы тысячи рублей. И еще и груз, багаж включен. То есть ты багаж просто даешь полторы тысячи рублей и лететь. Мы бы на машине целый день. Мы хотели на машине сначала. А на самолете один час, а мы здесь все. Кайф. Мы прибыли в аэропорт. Он называется Сабиха. Здесь есть два аэропорта, как я вам уже говорил. Стамбул и Сабиха старый. И вот из этого старого аэропорта мы добираемся таким образом. Вначале мы взяли автобус до самого центра Стамбула. Вначале мы взяли автобус, на нем проехали остановок, наверное, ну я не знаю, 10 может быть, но ну, приличное расстояние Делаем пересадку на Мармарис, это называется остановка И сейчас идем на... как же он называется? Ну короче, автобус с выделенной полосой на другой автобус уже, который в пробке не стоит Как же он? Автобус какой-то, ну короче, неважно. И сейчас иду на пересадку По гуглу смотрю, что-то водитель спросил, веду, короче, ребят Ребят, он там... Сзади идут, погода не очень хорошая, но мне нравится на самом деле. Блин, просто кайф. Мне сам был прям очень понравился. Понимаете, да? Мы были в Анталии, были в Алане, в теплых городах. Совсем не то. Здесь какая-то атмосфера, блин, другая. Метробус это называется, вспомнил. Метробус. А, это уже другой, это уже не надземный получается. Подземный. Да, логично. Логика, конечно. Короче, едем, пробуем, непонятно на чем, добраться до нашего отеля. прошел мы слезли с метро это было все таки метро а не метробус Обычное метро И идем сейчас к своему отелю прямо здесь уже общественный транспорт не ходит поэтому мы идем пешочком не использую такси 10 меньше километра по моему но по таким вот улочкам постоянно куда-то сворачиваешь поворачиваешь красота конечно здесь классно очень много кафешек открытых вот ли сейчас там от Ганталии и Алании, так что, ребята, если вы хотите вкусно покушать, так же, как и я, соскучился по вкусной еде, то вам 100% Стамбул. Ну и, конечно, вот эти вот все замечательные, красивые места, их тоже больше в Стамбуле, да и город больше. Идешь и кайфуешь просто, и погода классная, такая прохладненькая, мне это нравится. Отельчик арендовали. Я уже спец по отельчикам уже во все отели пролазил, могу вам все рекомендовать, советовать Здесь прям очень жарко. Вот такой маленький. Арендовали мы на два дня ближайших в Стамбуле, в самом центре Стамбула. Нормальный, такой у них прикольный такой лобби внизу, если я вам покажу сейчас. Брейкфаст включен, завтра сказали, можем покушать пойти. Где-то на пятом этаже. У меня этаж второй, у ребят за стенкой второй отель, Второй номер. У них номер немножко больше, хотя цена одна и та же. Ну, один для двоих, как бы один ну, для одного. Хотя здесь тоже, конечно, могут двое, потому что кровать большая. У них есть джакузи, я вам тоже покажу. Мы сейчас только к ним заходили, ну, если они позволят. Ну, в принципе, обычная джакузи, ничего там такого. И вот у меня, смотрите, здесь тоже такая ванна есть. Она говорит, ну, у тебя тоже как джакузи. А, кстати, это тоже джакузи, видите, она работает, бурлит. Ладно, мы сейчас быстро переодеваемся и с ребятками идем. Ужинать кушать хотим, голодные. Короче, ребятки, вообще в Турции, как я понимаю, Томору. Like like, no? Ты говоришь не любишь ресторан, говорит, почему тебе он не нравится? тумору Короче, тема такая, ребят, во всей Турции, как я понимаю, но ну, в частности в Стамбуле. Рестораны должны быть закрыты после 7 вечера. Все, после 7 они должны быть закрыты. Время сейчас у нас 12. Ну, то есть, как бы, такого быть не должно. И странная история, что, видимо, у них выделили одну или одну улицу, или я не знаю, как это происходит где вот там пять кафешек на углу расположены, и они все открыты. Ну, то есть то ли платят они бабосики кому-то, да, или как это происходит, непонятно. И вот мы через эту улицу проходили, нас там все уговаривали, пойдем, пожалуйста, пойдем за... Диаг...". Ну, короче, зашли мы одно... За... Блин, у нас еще реально, да, мы сколько были? У нас ни разу никогда не было походов в какой-то ресторан, в кафе, да. чтобы, да, чтобы нас не пытались обмануть. Нас нигде не обманули, потому что мы, у нас 6 глаз, 6 глаз, да, и калькуляторы у каждого на телефоне, и мозги, самое главное, на голове, да, в голове вот, э -э, голова на плечах но, блин, пытаются каждый раз вот даже сейчас, ну, блин, ну зачем нас обманывать мы вам скидку сделаем 10% плюс напитки бесплатно, давайте заходите 10-15% сколько хотите, говорю, окей 10% нормально, да, 10% вам сделал. хорошо мы здесь сидим, молчим, думаю, посмотрим, как это будет ну и так и происходит берет, написывает какие-то таксы дополнительные какие-то налоги, в сервис какой-то, я говорю, сервис это что? чаевые? он говорит, да, я говорю, почему ты мне его записываешь? я сам приму решение, давать тебе чаевые или нет, смотрите какая красота Воду какую-то нам приписал за 300 рублей, мы говорим, зачем нам вода? Зачем то нам ее вообще приписал? Нам вода не нужна. А, да, не нужна. Ну ладно, ладно, мой friend, удалю, удалю. Ну, короче, это, понятно, что они не спорят, ноют просто. Ну, Но даже вот это нытье, оно доставляет какой-то дискомфорт, неудобство, да? И, и просто вот само, само отношение, что тебе постоянно хотят обмануть, оно, конечно, блин, немножко напрягает. Хотя вкусная еда, вам понравилось еда, вкусная, да? да? Да, было вкусно, но вот а, это немножко, немножко не нравится. Вам тоже не нравится? Или мне одному? А то мне люди скажут, ты, что ты жалуешься, твои друзья не жалуются. Мы посвящались, мы посвящались вместе, решили это видео просто вам записать. Поэтому, ребят, просто будьте внимательны, смотрите на чек, пересчитывайте, ничего в этом страшного нет. И дело, опять же, не в деньгах. Мы можем заплатить. На, на, на нас на всех это небольшие суммы, но сам факт того, что нас хотят обмануть, хоть чуть-чуть хотя бы, чуть-чуть, вот на 5 копеечек бы обмануть, он неприятен. Мы бы и червей, может быть, больше оставили, чем та сумма, на которую мы хотели обмануть. Но сам факт того, что тебя хотят обмануть и считают тебя за барана, за какого-то, он э, жутко выводит из себя и раздражает. Идем гулять. А вот здесь, пожалуйста, кафешки. Здесь, похоже, они уже не платят. То есть бац, и все закрыто, все, тишина. То есть мы прошли ту улицу, буквально за угол завернули, и уже никого нет, совсем тишина. Так что, видимо, они только бабосики заносят и работают ночами клиентов, развлекают. И у них это получается, народу очень много, народу куда-то нужно ходить, поэтому по-любому, конечно, они будут бабки отбивать, корпорационные даже. Короче, ребятки, знаете, еще что хотел сказать? Завтра ко мне приезжают мои подписчики из Москвы, я их еще ни разу не видел. Мужчина, женщина, муж с женой. И вот сейчас мы пойдем с ребятками, забронируем отель, они попросили, чтобы рядом с нами либо наш забронировал, либо еще один там есть, где я Женьки бронировал, помните? Хороший отель, который. А они завтра утром приезжают, мы уже с ними встретимся, вас с ними познакомим. Такая вот история, так что мы здесь не скучаем, не скучаем, хватает нам гостей. Вот, пожалуйста, тоже улица, пустая совершенно, хотя вот это все кафешки, вот они, это все кафешки справа, слева. Нифига ничего не работает, потому что не платят, я думаю. Ребята, на букинге мы посмотрели, мы хотели сами сегодня здесь забронировать отель. Вот. вот так он называется. Blue Gilroy Hotel. Но свободных мест не было. Мы подумали, мы сняли арендовали себе с ребятами рядом. Там тоже хороший, я вам сегодня его уже показывал. Но здесь мне немножко больше понравился. Номера здесь какие-то большие, прям такие, знаете. У нас они, они не совсем большие, но тоже комфортные. Ну ладно. Мы сейчас пошли пешком сюда специально. Для ребят, которые завтра прилетают, думаю, сейчас здесь забронируем. Они говорят, полный, полный, блин, молодцы. Видите, как все у них получается хорошо. Ну, просто цена доступная. И реально он такой. Очень чистые, большие номера. Женька просто жил, Еще и на море море видно из окна. Еще и завтрак есть. Вот, ну ничего. Сейчас снимем тогда в нашем... Вот наш, ребят, холл, смотрите. Здесь никого сейчас нету. Компьютерный стол свободный. Такой хор хороший, красивый, уютный. Уютный холл, видите. Красота, да? Поехали.